Итак, вы повернулись ко мне сейчас спиной, а я проведу обряд. Я мысленно прикоснусь к вашей голове своими руками и сделаю три выдоха. При этом я вот так обведу и представлю, будто все вы здесь находитесь и уберу у вас все заболевания позвоночника. Сразу же хочу сказать, сегодня он и завтра будет болеть как никогда, а вот до конца следующей недели перестанет болеть и это будет работать один год. о махом ха хри о махом ха хри о махом хри о махом хри о хри о хри пусть работает один год 365 дней с этого дня и 365 дней могу вам